Инструкция для родителей. Это инструкция для любого взрослого, как помочь э, ребенку. Поэтому, пожалуйста, после чаепития, э, ну, вот я прям вот всех э, хотела бы пригласить на презентацию этой книги. Где-то 15 минут она пройдет. Да, они, они способствовали переводу этой книги. Когда Юля увидела ее впервые, она говорит: это должно быть на русском языке. Есть и на болгарском, есть и на русском. На болгарском платная версия, на русском бесплатная. Они нашли спонсоров. Так что о, без 15,2, пожалуйста, в этом зале. У нас еще есть свидетельства, не забыть всех. Александр и Наталья Пятковы. Александр и Наталья да. Питковы. Давайте поприветствуем. А где шляпа? Шляпа на месте, там лежит. Да, мне все по шляпе узнают. В Израиле 8 лет миссионерское служение. 8 годин миссионерское служение. Меня там знают, что это вот пастор в шляпе Познаем и с эту пастор и Рад вас вновь видеть, дорогие братья и, видеть, скоби, братья и сестры. Очень благодарен Господу за вас. Благодарен со Господу за вас. со мной произошло в Турции, это ЧП, можно сказать, но и, это слава Божия. И в какой-то в Турции без святого события, но Поэтому Поэтому, моя жена. очень тоже супруга. Очень сильно Все, что в тот момент, сильно Когда мы меня на операционный стол. Мы сложили, повезли, на Она молилась, Господи. Спасибо, Господи спасибо за ради меня. Молитвы моей жены очень сильные. Молитвы на моей много сильнее. Может, шли пешком. Установки. мы подальше все перекопали ведь. и только все раскупали но это продолжается вот ремонт дороги продолжался ремонт дороги туда приехали именно вот тут вот, баровки или как называется улица вот эта вот. баровки в общем которую сделали здесь. а улица как? дубровник да да да да и мы так идем там все переуметали говорит ну господи сделал чтобы здесь была дорога и не вырвим и Наталья и Самолина направит так оттуда а и путя. И сегаса пошли на ну, нахады правит путя. мы э, так думаем, а люди не верят, скажут, ну, это просто совпадение, вы так, а мы подстраиваемся как говорится, вот так вот, заявляем что-то, да, и люди неверующие, ну, не принимают это реальность. Вот не когда приемет. мы приехали в город Ишим, миссионерами, и начали там церковь. Это город был провинциальный, то есть город был провинциальный. Ну, устроен. Не много устро не устроен. Не очень И Наталья, мы, мы пешком ходили по этому и городу, ходит мы пеша в град, И она все время везде молилась. И тебя мол, мол, на всяк все молишь. путь сегодняшний день наш город просто стал процветающим и след этого города запущен доработать они приезжают настолько говорит, он уютный. и сега хората куэтыдва, там много уютным, град има асфальт Баркирочки, даже вот, знаете, има хубы... сделано, на, от гранит и просто таки все вот каждому дому подъезд если и частный, всякий, помню, има... коттеджи, и всякий блок многоэтажные. многоэтажные здания коттеджи Поэтому, вот, это слава Божьей. Но я хотел бы засвидетельствовать о то, что со мной произошло Искам в Турции. Мы поехали туда, чтобы начать там служение. У тебя, в Турции, с допущенным служением, там наша миссия. Grace. Миссия Грейс. По откровению нашего главного пастора Игоря Семеновича. И наш главный пастор имя откровение. Дэвид Ким. Дэвид Ким. Но я по-старому зову его. Мы гвардии, старая гвардия, mm -hmm. так скажем, еще 90-х годов мы с вами заедем в 90 служение. И то я в служении 26 лет, как пастор. И, и первоначально мы хотели сюда первоначально приехать мы тут и начать дойдем, здесь служение. Это и это так же было а, по откровению он очень небольшие игр. коррективы. Нужно идти в Турцию. И так как я отношусь именно тем служителям, которые идут в авангарде. И я соотнося к служителям как идут, разведчики в разве... нашем миссионерском движении. Кату... Мы были посланы вот в Турцию. И бях мы, в Турции. мы совершили там духовное служение. И направили там духовное служение. Выкулили а, мы сядем церкви. Кто знает книги Откровения, которые Господь, вот, Иисус, помните, дает на наставление. И конкретно совершили духовную брань и могут молить мы там Бергамиль. Бергам. Сегодня называется Бергам. Бергам. Бергам. Где престол Сатаны. Где престола на сатана. Это гора Азипланина. Зевса. на Зевс. Где был установлен этот значит, престол. престол. В 30-м году прошлого века Нет. переведен 300 Германия, на минале а еще от осталось, И место, само место я установил как туристическое так, да, вот. но это духовно, но это то место. это все-таки духовно. место, вот открытый портал, где вот именно духи място, И там со установением своих Мы сделали ерихон, прошли Ерехон, вокруг этой горы. И около этой горы нас ходят мы зашли на эту гору. Катчим четыре угла этого престола где и полях на Божье слово, чтобы мы Не дав в Турцию. И после этого только мы это совершили знаете, мы Как знак был очень жаркая погода и как узнак бежит на горячую время бежит начало ноября, на, на ноябре и сразу моментально холодный холодный такой ветер, и с одной а, стороны запустил до духа студенный ветер студен но, mm -hmm. это было, но просто, может быть опять же какой-то аномальный там может пасть что-то аномальное но мы поняли что это реакция и когда мы уже дальше Поехали, значит, уже где застолбить наше служение начало. И, Это, у... город Анкара. Там Анкара и там пак все започено. Вы знаете, когда мы в церкви со знаменами церкви, идем духовную борьбу, там а, провозглашаем, тогда, и борьба, и очень, ну, Важно, я думаю, Твоя провозглашение много там, со, знамен, со знамени Егова со миссии, наш знамен Господь. Наше а, Господь. А когда ты закончишь конкретно территорию Демонов, а когда ты идешь на территории на демони и бесове, где ты демонический мир, это совсем другая свят, духовная друга духовна борьба. И поэтому нужно быть воином Христовым. И а если ты воин Христов, то ты должен, во-первых, уметь и владеть а оружием. Как писание говорит, наши оружия не са плотские, не но запутские. сильные Богом на но, разрушение твердых сатанинских. Но, от на на но все равно, что дьявол будет нападать. Дьявол панк, Когда рядовые бесы, понятно, мы все Куда можем со ними, бесы, они можем среди людей, в людях, власть, каждый верующий и имеет, верующий. Вся, согласны с этим? ли Писание Има демонии. и повысок у него, говорит то и есть падшие ангелы. И очень важно вот это понимать. Трава даже собираем Поэтому мы, наверное, может быть где-то чуть-чуть полномочия, так скажем, себе превысили. Я может так мы, понимаем, мы превысили? Да. Нашли полномочия. Сестра, которая у нас провозглашала все эти вот заявления, было провозглашено, что как бы над миром мы разрушаем это все, и превозгласялах мы, че разрушали мы свет? Слишком. И мы заявляем духовный мир, и в Духовный мир чтобы нам войти Нет, на да эту территорию лезем на, на тази а территорию. не просто над всем миром разрушить а над сил, влияние, да влияние насильства понимаете, да? немножко так из духовной брани вам этот вот, за духовную пульбаду, скажем в 13 13 построили гудине. здание церкви и мы провели духовную, брань. И духовную борьбу. И церковь, была дней, церковь. церковь. Я днём, в пост. а бях в 40 пост. Все провели по методике. И, и в духовный мир заявили. От Томска до Тюмени. Ще завоювам и изгонваме духови. И, конечно, и Духи, они находят слабые места. На и находят слабые <соединяющие> и започват до бьет места. И здание сгорело. и се запали. Их род, който са били с мен, церква та беше И някои са от города В тюмене церква та е жива все още. В тюмене направих изгод. Трябва да соблюдаваме субординация. И когда есть апостольское помазание, и она тоже разного Небольшой территории тебе Бог уполномочил. Бог тебе давал каждый каждый думает по мере веры, которую Бог уделил. И дал. ты покровительным помазанием, допустим, помазание, апостола, ты идешь, что поэтому мы все-таки столкнулись с тем, что не ответка есть пришла. Отговор. Дьявол никогда не сдает свои Дьявол позиции просто так. не, се просто не, не Он не то и признала власть, даже когда власть он признала <рес> власть, то и пак что и правил препятствия. И первое такое то случилось нас, был и звену, экип. мы хмей славу звено в нашей агип. У всех мы один брат. Просто это наша была ошибка. А, Израиль, молодой, грешка вот Израил, хотел из брань, вот, вот И год убрали их духовное в И все, что утили их Там квартиру сняли. А, и взехну, и мы подняли подняли апартамент. Продолжили И там полиция пришла. А Дойдет полиция. Были. <laughs> и заплашлах, да Мы правят угрозы, доказывают угрозы. Э, и не квартале. и не соседи а, что, соседите, если не уедете, человеку не сид трогните, что убьем. У нас с нами хороший пастор, друг наш, и, иранский, иранский, пастор, иранский пастор, он все там разводил. То есть, его правил. Но слава Богу, Господь все, и Бог устроил. Далее вот это со мной произошло. После у вас Инфаркт. Инфаркт. Тоже слабое звено. Все что слабое звено. Знаете, я 65 лет прожил. И живя 65 годин. Последние 30 лет я ни разу лет 30 Бог я образом исцелил. мы исцелил от язвы Я шутку говорил что я все ем что мягче крепится. Я сказал, что я вам счеткую эту помойку оттухла. Поэтому я никакой диеты никогда не, соблюдал. не спасла детей. Три раза с 41 поступал. И три по тебе, тебя, 49-дневный пост, само со свода. Тоже это все всегда без пищи. И счеткой, без, с... без храна, дней. само со свода. Ну и как бы у меня это организм здоровый, кажется. И, и организм сердце, не выглядит здрав, но с сердцетоми. Нервы. Нервы тоже. Нервы. Шура, нервы. Вы что? Шура, нервы. Так как я амбициозный человек. амбициозный человек. Если я выйду из себя, А если А если я вот о вот и А если я говорю о себе. И там со случаем инфаркт. И вот это чудо Божье. И Боже, то чудо это во? Бог всечку направил такая? буквально здесь вот весь персонал засуетился. персонала заплачено. Сами вызывали километра сауна, от сауна. Моментально приехала скорая помощь. это тут же. Процессе сделали, в, тест, в, в процессе сделали. Тест. Больницу, ну, караха, мы в больнице Буквально там, наверное, минут И моя супруга, там, и -то супруга раз, В тот момент она взмолилась. Вот. Символе, ну, и сразу она мыслочеха в операционную там. операцию первую операцию. Был забит и в главной артерии у тромб. Стенд. С, э, с стенд. Я быстро отошел, мне буквально на день, утром, врач говорит, И на следующий день доктора мне еще одну операцию. Еще можете, операция, что можете. -то время, За ну, что -то опять Может, пак до ну со случая, что штуту. Решение, и всех мы решение быстро сделали. это направим вторую операцию бруже направим слава на Бога клиника платная была и но Бог так сделал, что просто тоже, опять же, чудо. и пак Бог направил чудо нам по самой низкой цене вон цена на операции в конце, расчету, и в крае доплатим кладу по сам сами электро на и ошти на 6 евро и, на и намолил цена слава, слава на Бога. И еще один момент И хотел, чтобы я вас. Не вот мы все, что И пьяхма хвала. Твое за меня. Я думаю, вот, не знаю, может быть, это <laughs> Андрей пастор. Ан <laughs> или, или Дух Святой ему подсказал. Да, да, Дух да, да, мы да. Подсказывали, да Спасибо также Андрею вот, за участие Благодаря в, на в нашем Андрей. Вот, пребывании здесь. Он за неговое служение. И там поется, да, не умру я. И там, знаете, когда да умря, мы поем, да, да, да, да, да, вот, а да, вот, да, вот, Усещу, что у меня руки упали столаса, что я и что я поднялся, и что я вцепился <laughs> И <сильная> <laughs> я почнил, так И не меня их поднять, я чувствую, что моя душа не у владеет взятым, телом. Усещу, что моя душа не владеет телом. И за, Я разрыв. И сгуби контрол. Вот Душата ми. И сказал, это аз и умрях. И говорю, я мертвый. Аз мертв. Конечно же, такой опыт ну, не все, наверное, переживали. Не все переживали такой опыт. У всех может по-разному кто именно такой ну, клинический смит переживал. Но кто-то вылетал из тела. Может быть, какую-нибудь излетал у тебя автосиг. Некую, может быть, летял у некого рыба. Это было, но тело уже не в тело, ми, но тебя автоми не куда-нибудь другие раха случаи. Такое у меня чувство было. Двойное и, как... и мог двойное чувство. Одно, что страха перед смертью абсолютно. Не мог страха перед смертью. А было чувство, и мог чувство досады. Досадное чувство. Я говорю, Господи, это и все. Ту не обращаясь к Господу. И собрались там глубок. Это и все. Потому что только в голове планов. Только в голове того, что еще не реализовано. Только что еще направил. То, что, может быть, нужно что-то исправить. Кол какие то, какой -то треба до управления, до променения. Это что будет, может быть, небольшой такой... Премии, Может быть, вот, кратко как бы, в период времени, когда запознавался в нескольких штатах. Но он отличается от того, что сейчас даже что-то мы осмысливаем, как тот момент, Вон когда ты мне тело. Си, в Это интересный опыт. Такой. Твой интересный опыт. Знаете, очень интересный <с опыт. Очень И я слышу, что мне там по груди. И я слушаю, что он как-то потом направит массаж на сердце. Ну и дальше он затекнет. Все нормально. И то я започну, что Господь вернул меня, Господь меня в жизни, живота, чтобы что-то еще сделать. Да еще и я хочу все оставшиеся в своей дне посвятить Господь, на служение на Бог, как миссионер, на новое место. Я церковь в России чтобы здесь вот Господь что-то сделал. Что? Постарам нужно ведь знать, как и время, но хотел бы еще немножко уже... Искам, можно еще немножко? <laughs> Потому что в то движение, которое мы движение, вошли в какое-то влязутное, благодаря на Бога, то, что я в авангарде, служение как разведчик был, кату... и мы совершили это служение, то -то вот какой -то... Есть, и там уже действительно и Бог предусмотрел, что там будете помещения и семинарии. И, и уче Бог подготавливался к учебной процессе, к семинарии. Да. Также вот ваши пасторы. самоним кстати, по корейски. Саманим. зовут самоним а, На корейский супруга на пастора заказывает да. самоним А он Максаним. А, а пастора Это Максаним. На нашей корейской миссии. Так, не миссия, Они тоже вошли в это служение. И я думаю, что это не случайно. И и случайно. сегодня вот именно, Сам, именно, именно в Турции на геополитической карте тоже карта. имеет очень высокие, ну, свое предназначение. высокое предназначение. И так как это есть колыбель христианства, и твоя, Это первая церковь, твоя первая апостольская церковь, Павла. на Павел. И я думаю, что Бог, Бог восстанавливает, разрушенные, стены, разрушенные духовные стены, духовные стены, духовные стены. И если говорить о ее политической И, ситуации, за ситуацию, то именно я верю в пророчество. пророчество я то, так понимаю, такая разберем, что Турция, Че, Турция. Она будет объектом объект? политического поли... серьезного катаклизма. На Иран. Катаклизм. Иран И Турция – это конфликт с Россией. И Турция И има конфликт Я глубоко изучал эти вопросы. вопрос. глубоко изучал вопросы? с между политическими, геополитическим между и России, Узбекистана. Чей то есть конфликт между Россией и Украиной Поэтому не просто такая. И не первый, требовало бы влезть его в церковь это. В Божией церковь. Чтобы там в Турции и я думаю что и, и Болгария. К этому Болгария? На и метод, все что има предназначение. Поэтому сегодня, там что здесь Болгария не зря. Булгария, не просто, на таком да. от месте стоит, что э, и миссионерство здесь будет развиваться. Миссионерство Средство, то, что соразвивало Поэтому моя одна из целей, чтобы начать служение да в на миссионерском служении. Миссионерском чтобы, миссионерском служении. Помогать, чтобы формировать тут киби, изучают, уж ты ходим во Турцию. Кто миссионеры? Спасибо вам еще раз, что выслушали меня. Пусть Господь будет прославлен в этой церкви. Амен. Аминь. Аминь.